На этой неделе у корпуса Даугупилской региональной больницы сортовал демонтаж старого кирпичного здания бывшей микробиологической лаборатории, которая находилась в аварийном состоянии. Благодаря этому будет снесена не только опасная постройка, но и улучшено движение транспорта и пешеходов, ранее испытывающих трудности в этом месте. ДРБ многократно получала жалобы от разных надзорных организаций о необходимости сноса или реконструкции данного объекта, но после взвешенной оценки расчета финансирования было принято решение о демонтаже. Поскольку это здание подключено ко множеству коммуникаций, разрешение на Снос было получено лишь спустя несколько месяцев, хотя изначально его надеялись убрать еще в прошлом году. Благодаря сносу рядом с больницей увеличится количество стояночных мест, так необходимых и персоналу, и обычным жителям. Ранее Красное здание не позволяло увидеть движение машины пешеходов при выезде со стоянки, поэтому теперь число аварийных ситуаций должно заметно сократиться. Кроме того, будут приведены в порядок пешеходные дорожки. Планируется снести это здание. На месте этого здания частично часть территории будет отдана под создание и продолжение, так скажем, пешеходной дорожки, а остальную часть территории будет отдана под постоянные места дополнительные, которых сейчас очень, в принципе, не хватает. Ситуация с поступлением новых пациентов с COVID-19 сейчас выглядит намного лучше, чем в конце прошлого и начале этого года. Это позволяет продолжать оказывать необходимые амбулаторные услуги и плановые операции, внимательно оценивая каждый конкретный случай загруженных специалистов. В Далгоповской региональной больнице и в Центральной поликлинике также продолжается вакцинация приоритетных групп населения. Учитывая то, что на данный момент ситуация с ковидом более стабильная, поток пациентов знатно уменьшился, он стал в два раза меньше, чем в январе-декабре. Это позволило немножко уменьшиться нагрузки на специалистов, перенаправить потоки пациентов. И поэтому на данный момент мы обеспечиваем полный спектр амбулаторных услуг. В принципе, обеспечиваем всю плановую стационарную помощь. Только нужно понимать, что, конечно, уже не в таких объемах, как это было ранее. Да? Просто нужно соблюдать эпидемиологический режим и все санитарные нормы, и поэтому это все-таки немного сказывается. Но полный спектр всех услуг, которые может предоставить больница мы предоставляем. Больше информации об этих и других актуальных событиях в работе больницы можно найти на портале ДРБ Лв. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.